Так, пришла посылочка долгожданная от DPD из Таиланда. Сейчас буду показывать, как мы ее распаковываем, как упаковано все, и что у нас находится внутри. Мы первый раз заказываем, ну, я первый раз заказываю через транспортную компанию. Мне интересно посмотреть, как это все сделано, и заодно показать вам, что раньше мы заказывали с деком. Так, ага, видно, что коробку урезали потому что она вот идет не совсем форматная сейчас мы откроем и заодно посмотрите что я заказываю себе из таиланда находясь в россии так да вот так вот пакет сейчас упаковано ну да сейчас пакет пакетик без пакета так поехали это у нас банановые чипсы это я заказала своим родственникам все, это банановые чипсы с камариндовой прослойкой, вот так вот они выглядят, вот любимое лакомство моей семьи, Здесь опять банановые чипсы, это я решила попробовать нашу новинку крем с улиткой, я честно скажу, еще его не видела в глаза, вот, если клиенты попросили добавить, я добавила, а я его еще не пробовала вот это э, корейский крем вот попробуем потом поделюсь впечатлениями расскажу как оно это у нас что А, я уже не помню А, это защитный крем на зиму Оклян э, с, жемчуг, с жемчугом э, с кардицептом тоже очень мне нравится на зимнюю холодную российскую погоду это самое оно вот Холодам готовы. Ага, что это у нас, что это у нас? Ага, это набор противогрибковых средств. Тоже у меня есть у знакомого проблема с грибком, поэтому тоже взяла на пробу Лапрокс и крем Зема. Вот, честно говоря, тоже это по просьбе клиентов добавлены Я не знаю, как это работает. Вот, поэтому попробую тоже, потом <смех> расскажу, поделюсь впечатлением такие вот маленькие коробочки. Что-то у нас. Мне ну -ка. кажется, мой любимый крем. Да, это мой любимый ночной крем с красной икрой. Я его просто обожаю. После него кожа такая классная-классная. Он предупреждает посыпание на коже. И при этом здорово омолаживает. И вот за ночь он реально просто восстанавливает кожу. Очень здорово. Вот Мне этих средств тут не хватало. Теперь они у меня есть. Вот. Очень классный биби крем Он имеет такую очень нежную текстуру. Тоже сделан в Корее. Он такой, как легкий мусс. При этом он контролирует выделение жира. И а, также у него солнцезащит... э, защита от солнца фактор 25. Вот тоже его очень люблю. Вот он теперь у меня есть. Это у нас... А, камилоксан! Это сейчас у нас сезон гриппа. Вот, я засуну уже свои ножницы. Вот они. Вот. Это по просьбе сестры. Я заказала сама Она его очень любит. Он очень здорово помогает при воспалении носоглотки. Меня давно просили его добавить э, в ассортимент. И вот теперь он у нас есть. Он у нас есть и в ассортименте. И также он вот есть у меня в России. Масхеп моей мамы. Это набор специй для супа от Том -ка. И там Ям. Мне мама делает очень вкусный том ям вместе, вместе с красной рыбой. Очень вкусно получается. Так, едем дальше. Что это? А, это змеиное мыло. Мне о нем рассказывали. Одна из клиентов говорила, что это там прям супер Что Он тут что-то здорово делает пинг кожи. Будучи в Таиланде, я его не нашла. Сейчас мой менеджер нашла, где он продается. Вот. Так что я тоже попробую, потом поделюсь впечатлениями обязательно. Как оно тут выглядит. Красивая, конечно, упаковка. И такое вот мыло. Пахнет непонятно чем. Ну, запах такой даже чем-то хозяйственным мылом пахнет. ничего такого нету выдающегося. Так, смотрим дальше. Что у нас тут? Что это? Же это может быть? Так. А, -а, а, это мои дезодоранты. Это моя любимая позиция, мы их недавно добавили. Это очень классные дезодоранты, у меня на самом деле гиперчувствительность. И а -а, хвостовые дезодоранты у меня вызывают аллергию, раздражения. А вот эти дезодоранты, они сделаны на основе хвостов, но с добавлением травяных экстрактов. И они вот водяные. Также они очень классно пахнут. Где? Вот. Ага. Вот. Они очень, очень, очень классные. Я их просто обожаю. То есть я заказала их несколько. И вот. Да, меня тестирует моя дочка, поэтому за качество видео, извиняйте. Так. Что это? Что это? Что это? Что это? Сейчас посмотрим. Так, школьные канцелярские ножницы, не прорезают своей пленки, будем раздирать руками. Что это? А, это гиалуроновая японская пенка для умывания. Мне было очень интересно ее попробовать. Вот, Dojiba Skin Sorting Face да, это пенка. Я сейчас мою с гиалуроновым мылом, оно на самом деле очень классное. Uh, Мне немножко не хватает питания, потому что оно классно кожу отшелушивает. Но сейчас уже похолодало, и в более холодное время суток, конечно, лучше использовать uh, какие-то более интересные средства. Вот пенка. сервис. Да, вот здесь вот жожоба. Uh, надо посмотреть как переводится эта травка и гиалуроновая кислота вот будем это. тоже буду использовать потом по результатам расскажу свои ощущения от этой пенки но описание у нее прям такое вау посмотрим это еще один стик тоже еще один дезодорант Тут Все, у меня праздник потому что обычные роликовые дезодоранты я им пользоваться не могу а, от пластовых э, дезодорантов у меня раздражение. Вот эти дезодоранты просто мое спасение. Они за, запах хода долго убирают, и при этом, что для меня важно, не вызывают раздражения. Вот. Я взяла несколько ароматов. Ага, это запахом кинзо. Я люблю кензо. Запах. И вот здесь вот он. Опа! Да, да. Белая роза. Запах кензо. Ммм, обожаю этот запах. Так. это вот тоже у меня стики. Я не буду распаковывать. Я их взяла по несколько суток, чтобы было запахом. А масочка Шизеида. Тоже давно хотела попробовать. Еще никак не доходили руки, когда была в Таиланде. Но вот теперь в России я ее набрала. И могу ее пробовать. Ага, раньше это было Шизеид, сейчас это Beauty Ходст. Изменилась а, марка. Ну, посмотрим, какое качество. Потому что раньше я видела ее как раз под маркой шизе. А сейчас другой бренд. Вот, тоже потом расскажу о своих впечатлениях о этой масочке. А это у нас тоже у нас типа камелосана, только это на основе а, новозеландского зеленого прополиса фрей для горла. То снимает быстрое воспаление. И успокаивает боль в горле. Сейчас покажу. Вот две упаковочки я взяла по просьбе сестры, которая, когда жила в Таиланде, очень любила им пользоваться. Вот. Две упаковки, спрея для горла. Основе новозеландского зеленого прополиса. Это что -то тоже интересно. Я в этот раз взяла косметику, с которой я была не знакома, чтобы ее протестировать. Раньше это делала в Таиланде, а сейчас я буду делать с Нахайс Россией что куча новинок, все хочется попробовать, клиенты все рекомендуют. Это нас тоже что-то японское. Это да, это гиалуроновый лосьон. Японский гиалуроновый лосьон. Мне вот интересно для проблемной кожи, увлажнения, науречного no питания, мне вот интересно попробовать его действия. В том тоже поделюсь. Так, один пакет закончен. У меня тут <Honibu> куча всего. Так давайте. Об остальном я расскажу в следующем видео.